Здравствуйте! Я с семьей приехал в Москву, чтобы в автосалоне Альтера приобрести автомобиль. Очень рад обслуживанию, приветливое отношение сотрудников салона, хорошее место, различные автомобили. Приехали за одним автомобилем, ну как-то сошлись на стоимости более, но автомобиль, конечно, 23-й, а то может и будет 25-й. Очень много электроники, хорошие, хорошая проходимость, современный. То не только для себя автомобиль, но и для ребенка, для мальчика. Так что рекомендую приезжать в автосалон Альтера. Очень хорошо добраться, легко, транспортные средства ходят замечательно. Спасибо за внимание.